Там, где лес сплошной ломают ураганы Там, где сосны одинокие стоят Вырастают наши великаны Что врага любого победят Их оружие зовут великой силой Русский Ваня, если выдернет дубов Как и ветер, будет он непобедимый и врага прогонит собака. Там, где сосны одинокие стоят Вырастают наши великаны Что врага любого победят